Красиво, не правда ли? Данный комплект довольно хардкорный и требует не кислых навыков, а има и координации. К нему мы еще вернемся. Я знаю, что вы просили сделать личный топ комплектов и прямо сейчас это время пришло. Здорово, мужские мужчины! Вас ожидают 5 моих самых любимых лудаутов, с которыми я обожаю играть в рейтинге. Так сказать, раскрой свои самые главные секреты. Так что давайте, отцы, зашибайте кулаки и подписывайтесь на канал, кто тут впервые. А спонсором данного ролика является потрясающая игра Raid Shadow of Legends, в которой невероятное количество героев и боссов. С главарями ты справишься без проблем если соберешь сбалансированную команду, отдельно стоит упомянуть про паладина. В отличие от большинства других боссов в подземелья, этот чувак на самом деле довольно приятный парень. Ему поручено защищать тайные знания, чтобы только достойные могли их использовать. Сам босс не слишком сложный, просто собери сбалансированную тиму и дерзай. В рейд нет ничего невозможного, миллионы игроков по всему миру уже ждут тебя на PvP-арене прямо сейчас. В рейд произошло много нового. Появился новый брутальный босс Гидра, множество ежедневных событий и турниров, в том числе несколько специальных мероприятий, посвященных Дню Святого Валентина, где ты можешь получить совершенно нового легендарного героя. Прямо сейчас ныряй в описание и чекай Raid Shadow of Legends по моей ссылке или по QR-коду и в качестве нового игрока получи стартовый пакет стоимостью 30 долларов, один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также крутого эпического героя Айну в качестве бонуса. Брата-братья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Было бы круто собрать 400 инсталлов. Скорее чекай, ссылку в описании. Чтобы ты понимал, брата-брат, все мои комплекты собраны только под два режима рейтинга. Это «Превосходство» и «Опорный пункт». Я обожаю их за свою динамику и за длительность матча. Да и что греха таить, они зрелищнее. А теперь-ка давай-ка посмотрим первый лодаут. О да, это мой самый любимый пистолет-пулемет. Даже сейчас Рус не уступает по эффективности новым ппшкам. Не могу сказать, что я постоянно играю с чем. скорее я его использую для разминки перед следующими комплектами. Это очень агрессивный лодаут. Второстепенным оружием я беру громилу и использую данную арту для наступления. Ультимейт, конечно же, у меня кинетическая броня, которая отлично подходит для данного стиля игры. По тоже все очевидно. Это простая хаешка, с которой можно быстро передвигаться по локации и дым, чтобы отрезать дальние дистанции от снайперов или штурмовиков. Да и вообще мужики, пользуйтесь дымами, они вынуждают ваших противников менять занятую позицию и часто они открываются и подставляются. Перки. праныра, быстрое лечение и мой любимый кэшбэк с покупок. Почему я взял перк проныра? Объясняю. У пистолет-пулеметов изначально неплохая подвижность и, собственно, спринт. Проныра же дает дополнительную скорость в стрейфе, а также ускоряет приседание. Перк «Быстрое лечение» помогает практически без КД продолжать файтиться с новой порцией противников. А кэшбэк мне нужен, чтобы быстро фармить скорстрики. К слову, они самые дешевые. Я умышленно не беру дорогие серии очков, ибо, как я уже говорил, играю на острие. И, собственно, сборка на рус у меня вот такая. Она не менялась уже хрен знает сколько времени такой комплект можно узнать на всех известных картах в рейтинге, проблем с ним быть не должно. Вся эта движуха вместе выглядит как-то вот так. Если кому понравится данный комплект, то буду очень рад. Едем далее. На СВД я люблю вешать трехкратный прицел, она мне напоминает Арктику в свои незанервленные годы. По крайней мере, впечатления от геймплея схожие. Как и в прошлом комплекте, тут громила, кинетическая броня и хаешка. За место демов я использую активную защиту. Обычно я ее бросаю на точку и отхожу подальше, чтобы поддерживать тиммейтов. Перки. Форест Гамп, стойкость и кэшбэк. В этом лудауте без Форест Гампа не обойтись, ибо снайперские винтовки тяжелые и небольшой буст к спринту будет кстати. Перк стойкость нужен, чтобы сократить рывки при попадании. Как говорится, был опыт срывающегося прицела и он не очень приятный. Скорстрики практически тут не меняются. Иногда беру и подороже штуки, но в основном вот такой пул. С данным лудаутом могут небольшие трудности возникнуть на карте Вакант, ибо она максимально close. форест. Файтная. хотя если играть размеренно, то тоже норм. Вот тебе сборка и сам full сет. Ну что, теперь переходим к моей самой любимой тройке комплектов, которые вы часто наблюдаете на фоне других киноматериалов по колде. Но сперва, отец, давай уже добьем 100 тысяч на канале, мне уже эта сотка во снах снится? Нет, ну серьезно, просто подпишись и ты сделаешь одного парня из села чуточку счастливее. А если еще и кулакить шибанешь, так я вообще не знаю, что со мной будет. Во всяком случае, спасибо тебе, что смотришь знай что ты тот еще красавчик. МК-2 очень сложная в обращении, когда full рейтинг тайпов, но такие трудности меня только бодрят. Из всех пехотных винтовок это самый идеальный образец для агрессивной игры, причем у нее и урон достойный. Тут тебе уже знакомая арта, она балдежно выручает, когда ты стреляешь по воробьям, а не по противнику. Вся тактическая составляющая практически точно такая же, как и с СВД, кроме единственного перка на взводе. Именно этот перк раскрывает потенциал подвижной игры с МК2 и Громилой. Да, конечно, не всегда все круто получается, бывает не хватает скорости, чтобы переключиться на дополнительное оружие, но в целом меня радует его наличие. В моей сборке стоит коллиматорный прицел, ибо на практике мне с ним играется гораздо комфортнее, чем без него. Можете этот сет опробовать, ибо АИМ он бустит неистово. Главное момент лузов пережить, и тогда вы заиграете. Олдичи знают мою любовь к дробовикам. Раньше я не слазил с КРМ, а сейчас на его смену пришел r 90 Я уверенно заявляю, что для сетевой игры это самый мощный дробаш из всех представленных. Значит, что по комплекту? Конечно же громила, кинетическая броня, дым и термит. Термит нужен для начального дамага. Так гораздо проще можно будет поразить противника на расстоянии. Перки вот такие. Кураж, как ты понимаешь, нужен для неистовой стрельбы от бедра. Такой лудаут пожалуй, самый безудержный из всех представленных, ибо с ним нужно врываться в самую гущу событий и наваливать. К сожалению, КРМ уступает R9.0 по КПД в таких ситуациях. Буквально с R9.0 можно залететь на локацию и дать минус 2 за один бурст. Я уверен, что не раз ты видел, как я с ним играю, и данный комплект по праву находится в моих любимчиках. Правда, с ним сложновато придется на картах Терминал, райс и Crossfire. Но если грамотно юзать смоки и сокращать дистанцию, то никаких проблем у тебя не возникнет. Вот тебе на него сборка и сам фулл сет. А теперь вишенка на торте. лодаут, который оценят настоящие агрессивные снайперы, ибо тут нужно всегда быть собранным и сконцентрированным. Второстепенное оружие — это режек, в моем случае мачете, тактическое снаряжение, хаешка и активка. Ультимейт, конечно же, кинетическая броня, ибо это агрессивный снайпинг. Скор стрики у меня дефолтные, а перки точно такие же, как и в комплекте с МК-2. Только тут перк на взводе нужен для быстрого ухода с линии огня после выстрела. Скажу откровенно, что-то похожее используют профессиональные турнирные снайперы, поэтому данный стиль игры я активно треню, ибо это, как мне кажется, самая вышка оружейного мастерства в колде, да и выглядит все очень красиво. Короче, комплект сложный, но для меня самый лучший на данный момент. Я даже сейчас, когда это все монтирую и смотрю, думаю, блин, ни хрена себе как получается отыгрывать. Этот комплект я комбинирую с локусом по настроению, но больше всего к DLQ проникся за дополнительную дефолтную зону ваншота. Вот тебе с сборочка на дл и сам фуллсет. Кстати, мужики, я могу попробовать сделать обучающий гайд на данную тему, так сказать, выделю, с чего лучше начинать играть, да и поподробнее остановлюсь на этом комплекте. Если нужен такой кинофильм, то пишите в комментариях ТУРБО СНАЙПЕР! Если будет много сообщений, обязательно его сделаю и расскажу главные фишки геймплея. А вообще, ну-ка давай-ка спускайся и напиши, какой комплект понравился тебе больше всего. Да, я понимаю, что большинство из них не такие, как многие привыкли видеть, но что поделать, люблю сложности. Жду твоего кулакича и подписки, ибо все только начинается. Это был Огнянский.